На улице минус 5, холодно. Сейчас меня куда-то в непонятном направлении с закрытыми глазами везут. Я не знаю, что будет. Но советую вам ролик посмотреть от самого начала и до конца. На складке? Абсолютно. О, тут стакан есть, слышь? Слайяка. Нормально, мы так всем будем выживать. привет ребята добро пожаловать на канал сегодня будет очень необычный видеоролик этой ночью меня вывезут в лес и моя задача там переночевать как я буду ночевать все полностью зависит от меня потому что прямо сейчас мне дается ровно два часа чтобы заработать сколько заработаю столько отдаю денег своему монтажеру он едет покупает арсенал прячет его полюсу. что найду на то и буду выживать в общем ролик будет максимально интересный прожмите лайк 5000 лайков и будет обязательно вторая часть а прямо сейчас хочу открыть первый трейд по инструменту USDC и USDT. Как вы знаете, у стейблкоина USDC сейчас проблемы. И он по факту должен стоить 1 доллар. Но как вы видите, он стоит сейчас примерно на 5-6% меньше. Прямо сейчас просматривается некая поддержка и в целом трейд 1 к 2. То есть по риск менеджменту здесь полный порядок. Прямо сейчас начинаю открывать еще больше позицию, захожу на большой объем, но с коротким стопом, стоп у нас будет на отметке 0.9465, но это эйк 9544. Да? Теперь давайте переходим. 95.44 сразу ставим эти значения. 95.44 это заработаем 287 долларов. Честно, мне надо 300 долларов, потому что 300 долларов я посчитал, этого примерно нам хватит, чтобы купить какое-то хорошее снаряжение. Ну, по крайней мере, там палатка, что-то такое. Поэтому я еще немного докинул позицию. Теперь это 331 доллар получится у нас по тейку. Я думаю, даже можно будет и еще немного добавить, как только цена опустится немного ниже. Стоп-лосс мы сразу давайте с вами еще меньше поставим. Я думаю, это слишком большой стоп-лосс. Вот прям на этот вот лой и сделка получится соотношением 1 к 3,5. Прям вообще пушка. Поэтому переходим, ставим стоп-лосс 94.74 так 9474 потерять мы можем в данном случае 162 доллара а заработать 331 доллар но я вам уже говорил опустится а немного ниже то мы обязательно еще подкинем в эту позицию немного почему у нас такое плохое соотношение я чуть не понял а видимо из-за того что я открывал и тут соотношение похерилось. и короче сейчас соотношение один к двум получается полноценно ну нормально в целом я думаю все будет нормально стейблкоин рано или поздно должен по факту стоить 1 доллар конечно я не буду ждать такое большое движение потому что как мне сказал монтажер говорит у тебя братан два часа делаешь, что хочешь то ли ты едешь ночуешь с нулем то ли ты зарабатываешь и потом едешь ночевать хоть с каким-то инструментом ну понятно у меня выхода нет поэтому не думайте что это прям какая-то супер крутая торговля это торговля как сказать вынужденная я бы лучше по конечно по стакану но я по стакану сейчас посмотрел абсолютно нету никаких сетапов поэтому что имеем то имеем будем торговать вот эту вот ситуацию если кто-то кстати не видел на youtube канале есть очень крутой видеоролик как я заработал на ее здесь несколько тысяч долларов рекомендую вам перейти посмотреть ну и также смотрите все ролики по стакану потому что это прям имба торговля так ребят сейчас я посмотрел если закрываться по лимитному 9544 так что то не ту кнопку видимо прожал это получится у нас 290 долларов то есть нам надо немножко тейк повыше чуть-чуть буквально потому что нам надо 300 долларов я уже так считал ну как считал на нормальный арсенал я примерно прикинул надо 300 долларов и тем не менее соотношение становится один к двум и трем. так теперь переходим на лимитный и смотрим 9549 так лимитный 95, 49, закрываем сто процентов позиции окей ну и take profit мы получается отменяем потому что у нас закроется по лимитке все по лимитке лучше потому что там нету никаких проскальзываний так что-то начало этот стейбл чуть-чуть колбасить короче ребят у меня уже приехал монтажер который будет закупать все это а и... я вот жду сделку чтоб все было нормально так, ребята, я решил, короче, немного перенести стоп-лосс, по крайней мере, вот за эти вот минимумы. Поэтому сейчас у нас даже соотношение уже один к трем. Но во всяком случае не опирайтесь то что это нормальная торговля. Опять же, говорю, потому что стейблкоин это раз, это просто он должен вроде как отскочить. Второе то, что хорошие новости. Я смотрел по этому стейблу. Ну и третье, с грамотно соблюдаем риск менеджмент, поэтому тут я сейчас возьму перенесу стоп лосс, 94.80 поставлю, так 94.74 у нас стояло, а теперь 94.80. Ну и все, продолжаем дальше наблюдать за сделкой. Давай, не растай. Василий уже сидит, ждет. Ну дядя, ну куда ты? Стэбл конь, не могут восстановить, ну что за дела? Не люблю, конечно, эти среднесрочные сделки, приходится сидеть в скальпинге, багбах, бах вышло, не вышло, все. А тут надо вот сидеть, ждать, молиться на график, чтобы он вот это вот выстрелил, там подошел куда надо. А вообще уже можно и стоп перенести в безубыток, потому что, наверное, так логичнее. Поэтому безубыток это у нас 90, 95, это у нас безубыток, поэтому переходим, тут пишем 95, переносим стоп-лосс в БУ, ну и все. Ну блин, давай, дядя уже. Ну давай. Сейчас смотрит, думает, вот дурачок сидит, колдует на график. 290. Может хотя бы чай зафиг сидит раньше. 95. 45. Давай 50% позы сгрузим. Блин, только поставил лимитку, сразу развернулись. Давай. Давай, давай, давай. давай, давай. Я <как> даже рано закрылся. Какой импульс. Короче, ребята, вы поняли, теперь у нас есть видос. Сейчас что, я тебе даю 300 баксов, я тебе USDT переведу, он уже сам это все обналичит. Вот сидит Вася, да, и получается, он сейчас поедет за сюрпризами, так сказать, а как это все будет дальше, я пока сам не знаю. Поэтому будет интересно, давайте смотреть дальше. Короче, Максим не выдал 300 долларов, это примерно на белорусские рубли 850 рублей. Вот, что я на них приобрел. Вот чеки. Так, тут, короче, там спальники, коврики, палатка. Чуть-чуть покушать. Там чуть-чуть что-то там. Ну и там всякая дребезень. Короче, все увидите дальше. Поеду сейчас искать место по-быстрому, пока не стемнело. Повода пока вроде хорошая. Так что, пожелайте мне удачи. Я еще сам не знаю, куда ехать, поэтому... Все, смотрите дальше так вроде я нашел место тут вот лес вроде красиво тут это как бы река но больше похоже конечно на озеро я вот не знаю или в этом лесу или может туда лучше спрятать все вот эти вот вещи которые я купил кстати я не сказала здесь э, по чекам примерно вышло на 700 700 рублей. У меня еще осталось 150, но 150 вот этих рублей, узнаете попозже, на что они пойдут. Так, все, заработаю тогда, пойду прятать и останется только съездить за Максом и все, можно будет начинать приколы такие ловить. Вот вам, ребята, для наглядности, где это место находится, если вдруг кому интересно. Река Птич, пляж, вот он и лесочек рядом. Так, все, я приехал к Максу. Там он уже идет я, смотрю, ты подготовился. Ну вот. Тщательно, так сказать. Да, мы, короче, уже встретились. Сейчас с поедем на место, которое он выбрал, собственно. Покажи пулю, а? Покажи пулю, на которую мы Короче, мы сейчас полетим. В лес Василий вроде как все подготовил, а я уже, ну я так чуть приоделся, сильно не одевался, короче, по ощущениям сейчас смотрю, показывает 0, но по ощущениям как будто уже минус 5. Холодно, жестко, но посмотрим, что из этого все получится. Можно? Да. В общем, ребята, мы уже приехали. Скажу вам честно, я примерно знаю, куда мы приехали. Почему знаю? Потому что ну, я часто езжу по рыбным местам, по каким-то водоенам, лесам. Ну, мне эта тема по кайфу. Поэтому я примерно знаю, где мы. Вася по лесу раскидал, так скажем, предметы. Какие предметы найду, на те предметы сегодня буду выживать. Я вот сейчас вышел, немного так, знаете, мороз кусается, хотя я вот стрю вроде бы ноль градусов, но такое чувство, как будто уже каких ну, минус 5, минус 6. Но в целом приятно, и даже, я бы сказал, что это видно. Короче, что, Вася, будем отправляться на поиски предметов, да, получается? Да, короче, фронт работы тебе. Вот, от машины до, так сказать, озера и вправо метров а. 100-150. Ну, значит, тут значит, озеро сам спалило. Нет, короче, ну, нет короче. сразу, когда вышел, сразу понял, что это, типа, а, а на озере этот будет, как его, ну, могут быть эти предметы или нет? Узнаешь, узнаешь. Я... А сколько вглубь я могу вот так вот идти? Ну, глубь метров 500. 500. 500 метров туда и 150-200, ты сказал, туда, правильно? Да. Короче, понятно, ребят. Хочу вас попросить подписаться по-братски, поставить лайк, потому что, мы видите, работаем над контентом. Специально выезжаем в такие вот леса, я буду мерзнуть, потому что... Ну что я могу предположить? Мы заработали 300 баксов. На 300 баксов точно можно было купить палатку. Точно можно было купить буржуйку. Но ну, это я так предполагал. И типа можно переночевать. Реально с кайфом. Еще можно лежак купить. Но так как нас двое, я не знаю, что там Вася Мы вообще придумал. Ни разу не попал. Ни разу не попал? Да. нас палатки не будет? Абсолютно. Ты гонишь. А что, тебе вот тут неудобно? Снег мягкий вроде. Ты угораешь. Ты серьезно. Не, ты, походу, прикалываешься. Мне кажется, ты прикалываешься. Короче, ребят, мы сейчас направляемся. А, -а, а, так, изи, изи. Твоих тут следов полно. Так я сейчас тупо по твоим следам все найду. Ну, давай. Поэтому, я думаю, ребят, ничего сложного не будет, за что я и люблю зиму, что тут вон, вот это вот палево Васина, я думаю, спокойно я тут сейчас все понахожу. Поэтому мы сейчас отправляемся, если что-то интересное такое найдем, но ну, я думаю, Вася же будет снимать, то обязательно вам покажу. Ну вот, пожалуйста, пожалуйста, тупое тупо палево о все, пошел, пошел. Ну это было, это было изи. Я же говорил по, по этим, ну вот, я так понимаю, на этой штуке мы будем спать, правильно? Я, короче, возьму вот на эту тропину, положу и все буду сбрасывать. Сразу ну, ну это, типа, самое, типа, такое необходимое, это наверное. Это было изи нычка. Ну это такое. Ну да, типа, чтобы было более-менее нормально спать. Я еще видел там следы. У вас есть теперь палатка нам только спальники я так понимаю типа надо а вы ночевали вообще зимой в лесу в палатке я тоже нет поэтому все не по ночам дожди я там следов не видел пошли не дальше а вот тут кстати уже реально тяжело А нет, они это не твои детские следы, детские? следы детские вот эти твои или это тоже это детские? тоже детские Блин, вся проблема в том, что сейчас как-бы темно, и вообще нифига не видно. Ну, хорошо, что у тебя есть свет, Но... потому что, если бы не было света, я что нашел. Сейчас в мусорку придется лезть. О, кстати, этот. Кстати, да. Бревно. Нормально пойдет. Да, я думаю. А ну посвети сюда, может ты сюда поклал? Ну нам молды. Это шо, проектор? А, кстати. Так слышь, так мы не замерзнем. Ладно, я пока. А, подожди, а что там за бутылка? Макс бакс слазит по мусоркам. А ну еще сюда посветим, может что за.. Не, все. Главное не заболеть. Это заболею. Кто будет снимать видов? А это что, подголовники? Это я не знаю, что это. Это, походу, подголовники, да? Yeah. Спальники? Угу. Uh -huh. Они так выглядят ма маленькими. Уже oh. голос поменялся. <свят> побегал. Не, ну спальники. Что у нас сейчас есть? Э, есть у нас палатка. Два... Лежака, спальники и печь. Это выживание? Это уже и отдых. А это что за следы такие? Куда они повели? А, подожди. Сейчас, подожди, я проверю. Ты опять мусорки что-то положил? Ну, спасибо, что не в мусорке. наверное, искали часа два. Макароны. Я правда сейчас на ПП, единственное, что я с собой взял в лес, это правильное питание, одну порцию, ну хлеба кусок съем, бо хлеба так давно не ел, чай, а! А! незаменимая вещь, ну это крутяк. Так это если, кто быстро находит? А это шо? ты угораешь? зачем оно мне? Ну, у нас озеро как бы рядом. Нет? я плавать буду, по-моему. Да. такую погоду? а, а чем заниматься на о, на слышь озере. тут еще спички. спич? о, слышь, а вот это что такое крутая? вот это прям балдеж. спички. я, кстати, такие спички даже не видел ни разу. Ну это если заблудишься, чтоб да. типа не голосом звать, а а, это, это типа смонус. если у меня уже все, все осядет, да? да. Короче, набор выживальщика. Так это детские. Да детские, нормально. Я их даже на себя не нацеплю. Тут глаз мой не влезет и убираешь. Знаешь, что будет в комментах писать? Да. Что то харю типа отрастил, за на Я уже сел на ПП, хватит вот этого тут же. Блин, ты говорил, 150 метров, мы уже больше прошли. Ничего такого сложного, но ходишь по снегу, тяжело. Плюс, блин, холодно. Это я уже километр где-то прогулялся. чтобы люди понимали. Уже неплохо так ищу. Дожди. А, вот пакет. Ага. Капец, как ты его так закинул. Вот, да. Ну да, кстати, это... о. Сейчас попью солярка. Солярка. Слышь, может мы тут лагерь разобьем. Вот ну, тут. О, кстати, можешь что-то ставить. Может тут, кстати, и разобьем лагерь. Тут, кстати, просто столик. Солик есть. Так красиво вокруг. Елки. Подожди. А оттуда? Надо сначала сюда. А, тут кокет есть. О. О, -о, О. Блин, как давно все хотел такую кружку. Это типа кастрюли? Да ладно, мы макароны сварим. Типа это а, ну, так ты, же, не, ты же не зря брал макароны, что я спрашиваю. О -о -о. А знаешь что? Я же не знал, что ты возьмешь. И я сейчас покажу подписчикам, что я взял. Будут угорать, но я... А тролл-то на приправу взял. Думаю, если будет хавки, хоть приправы поел. Один самый главный предмет остался. И, и он у меня. А что Но предмет? чтобы его получить, тебе нужно отжаться 20 раз. А может мне этот предмет не надо, и отжиматься не Ну, надо. поверю, он тебе точно пригодится сегодня. Ну ладно. Прям тут? Ну, давай, прям. А -а -а. <звук> <звук> и так перчаток нет, ты еще меня тут страдать заставляешь. Так что за предмет? Ну, сейчас, на, побыть оператором. О, о, -о, -о. а я, кстати, и забыл, что надо топор. Ой, ой, какой снег пошел. Вообще, ты прикинь, как мы сейчас... Разложим палаточку. Разожжем костер, то Ой, а ты шо? Это даже не выживание. Это же реально будет отдых. Главное сейчас дров найти, потому что с дровами. Ну, я думаю, четко видно, что тут их нет. Короче, тут, да, хочешь базироваться? Ну, не, ну тут нормально. В принципе, что, тут есть стол, есть стулья. Тут мы уже снесли пару вещей. Сейчас я быстро сбегаю за теми вещами и сюда прилечу. Их уже снегом засыпала, я думал, не найду. Ну вот, наш полный набор. Первое, что точно нам надо сделать, я думаю, это палатку, да? Ну да. Ну. Поставлю палатку или лучше костер, кстати? Не, наверное, лучше костер. Короче, первым делом сейчас сделаю костер. Вася еще будет поддерживать, а я тем временем займусь еще палаткой. Нашли, ребят, поваленное дерево, все равно оно тут как бы мешает, поэтому сейчас быстренько пробуем и будем потиху уже разводить костер. Давай случайно бензопилы нету Я думал вырубить прорубь искупаться Но не получится Тут лед, я не знаю лед, весна уже, весна, кое число Я не помню, 10 или 11 -е, 12 -е. А тут лед Да я даже близко не прорубил Что будем делать Пришла идея Раз мы не можем добраться до льда Сейчас я сделаю вот такую а маленькую ванночку, чтобы мы могли просто так хоп-хоп, холодной водой, чик-чик, и, я думаю, будет тоже нормально. Поэтому приступаю. Это, это счастливое лицо человека, который пробил наконец-то. Вода пошла. Капец, я заколыбался. Но теперь у нас есть вода. Ребят, сейчас будем разводить костер. Как видите, уже пытались, но что-то не пошло. Дрова очень сырые, поэтому нарубил мелко вот на такие щепки само бревно. Сейчас подложу туалетной бумаги, подпалим этого наверх, туда-сюда, и все должно быть окей. Тут сейчас вроде как все прям очень четко заправлено. Все вроде как должно четко гореть, поэтому все должно быть в шоколаде. Вот такие вот у меня красивенные спички, такие длинные. Бэм, а ну-ка. Блин, чтобы ветерок был, ветерок бы... Это все бы хопа и все быстро было бы. Давай, Родимый, загорайся. Ой, oh, не, это уже все горит. И потом будем по мере поступления докидывать потяжелее, потяжелее дрова. А, тут, походу, вот эта штука мешает. Распаковка. А тут точно такой баллон вставляется? А, я понял, походу. Тут все проще простого. Мне кажется, вот эта должна штука открываться. О, о, понял. Короче, ребята, распаковали эту штуку. Смотрите, тут, оказывается, есть две такие вот кружки. Давай я это пока сюда вот буду выкладывать. Вилки, ложки. Это, о, а, слышь? Вообще по кайфу круто Так, и тут у нас есть, кстати, даже миска Но ну, миска, нам не понадобится Даже две Блин, слышь, это вообще крутой набор И даже тарелки Короче, сейчас что мы делаем Мы берем, так как Василий у нас до сих пор голодный операторы я в свое не могу пока вернуть Короче, наливаем водычки Так, макарон Васе еще и сосиски, Вася все купил, поэтому потом есть, что еще и вкинем. Горелку, кстати, мы настроили, это было очень сложно. Сейчас давайте вам быстро расскажу, что по горелке, потому что, возможно, купите и тоже будете не знать, как вставляется баллон. Рассказываю, потому что реально была проблема. Вставляете баллон, вот, отверстия совпадают, и потом просто вот эту вот штуку привозите вниз. Все, четко. Это потом закрывается, и не забудьте шланг соединить с горелкой. Переворачиваем, щелчок, все, загорается, по кайфу, слышь, все, все, ставим, готовится, накрываем крышечкой и ждем, там у нас уже горит костерчик потиху, ну короче, кайфуем, спалим сразу все ней, чтобы уже тут ничего не оставалось, тут у нас уже готовая палатка, опа, смотрите, что у нас тут, тут у нас лежат уже два матраса, все постелено. Все по кайфу, можно ложиться, я уже правда весь вымок, но я думаю ничего страшного, тут такая погода кайфовая Будем готовить есть, поедим и уже будем готовиться к сну, потому что дров мы заготовили, я думаю все должно быть нормально Как же ребята, тяжело все-таки поддерживать костер, он то горит, то не горит Короче, чтобы вы понимали, на часах уже пол второго ночи, реально пол второго Жесть, О, они уже кипят чуй наконец-то я еще вспомнил что у нас чаек оказывается есть заварятся макароны и поставим еще чайка Хоть я и чай в своей жизни вообще не пью ни кофе ни чай поэтому я думаю надо и кружки обкатать заодно цвет поэтому... мать что я чуть не забыл ты это еще одну вещь не, это, не нашел в лесу да и что? Ни ты не знаешь, ни подписчики не знают, что это за вещь. Вот надо поискать. Главное, чтобы у нас костер не затоп, пока мы будем искать, потому что реально я же как дракула сижу и раздумываю. Мне кажется, ты забудешь вообще про костер, когда найдешь. Ты тогда мне дай хотя бы подсказку. Пляж, я не знаю, лес, где мне сейчас искать, потому что я уже... Дам подсказку. Это примерно в сторону дороги, наверное, найти, леса. Ну Ой, эти сюрпризы, я уже, конечно, заколебался. Но, ребята, если вы лайк не поставите, я не знаю. Не поставите лайк, это, э, э, это будет не по-человечески в смысле. Ты серьезно? Прикинь. Капец! Ты серьезно? Ну. No. Так зачем нам тогда палатку? Зачем ты ее покупал? Это да пранк! Да ладно. Это пранк! Да ладно. Да ладно. Так мы тут жить можем, слышь? Тут прям все есть. Мы сюда эти постелим. Те, которые ты в палатку покупал. И будем тут тогда тусить, не? Это наша баня? Да. Yeah. А то мы сейчас, я не знаю, в чужую баню зайдем. Нас потом еще прик... это... выгонят отсюда. Вот а, тебе... а когда 150? ты его успел сюда заказать? Ну вот пока ты бегал там за дровами, туда-сюда. Да ладно? Суета вот эта. Вот как раз 150 рублей оставались, про которые я подписчиками вот, там, раньше рассказывал. А мы тут растопим? Вот дрова лежит. В а, смысле? Что ебать? И ты меня и ты и ты и ты мне голову дурил, чтоб я ходил вот этим говном разжигал. Блин, даже не знаю, человек ты или не человек после этого. Не, ну. ну спасибо, конечно. Я уже заколебался с этими дровами. Если бы я знал, я бы сразу сюда бы пришел. Ясно, короче. Не капец, что меня захвячет в комментариях. Не, не, это конечно круто, но просто, блин, я уже. <звы> <звы> Ah, Ох, oh. так не поместится Не поместится, думаешь поместится. Все, водички залили Вася, приятного аппетита угощайтесь. А вот моя еда Я просто заказываю правильное питание Нам приятного, как говорится, аппетита У кого шо. У меня зелень с цветной капустой А сейчас будем кушать. Всем, кто сейчас есть, тоже приятного аппетита. Смотрите, целое ведро прям влазит. Ой, этой водичкой мы что, будем, Вася, обливаться, да? Красота! Добро пожаловать в мой дом. У меня такой вот шикарный спальник. Можно, кстати, было бы и тут ночевать. Я вот сейчас лежу, вообще не холодно. Хотя может тут рядом типа костер и спальник так это греет и эти вот штуки, вот эта штука, это реально если кто-то вот думает это надо покупать, реально очень такая вот лежу, трогаю тут, холодно, а на этой, блин, она даже как будто бы тепло отдает. Ну а тут мы ночевать сегодня не будем, мы будем в другом месте, ну там в баньке вообще, в спальник залез, попарился, ты шел. Такие кафе должны быть, я уже просто представляю, уже на часах сколько? Ну, сколько на часах? Так, ты 2.25, -мо, уже пол третьего. Чаёк наш уже остыл. Сейчас буду, кстати, первый раз пробовать. Вася говорит, должен быть вкусный, говорит, надо записать реакцию. Хотя я чаи вообще так не люблю. Ну, кстати, прикольно с яблоками типа да, причем кстати штуки съедобные. Мы ну, ребята уже короче в баня, сейчас еще вам покажу. Да, чувствуйте, чувствуйте, посидите, покайфуйте вместе с нами, я уже начинаю немножко так потеть. Мы сидели у костра, реально оттуда даже не хотелось уходить, потому что ну реально костер такой красивый вот этот вот. Снег, вот это все красивое, но ты понимаешь, что тебе еще ночевать, а сейчас уже где-то три, 4 четвертого может, утра. У нас уже все полностью четко прогрелось. Сейчас вам покажу. А? Почувствуйте, почувствуйте вот этот вот. Ой, ла. А еще сюда. А, как вам? Сейчас будем кайфовать, потом сюда постели. Матрасики Зашиемся в эти спальники. Тут так будет типа. еще, может, сходим, кстати, на речку или не пойдем, я думаю, сходим, прикольно <реклама> было, просто лень немного одеваться, были бы тапки, если бы я знал, я бы хотя бы собой полотенце взял, так у нас с собой ничего нет, я даже не знаю, как мы псыхать будем. Короче, ребята, сейчас будем сидеть, кайфоваться, ну и вам такого желания, чтобы вы тоже кайфовали, чтобы все было классно, круто. И еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Вот, это да. О, -о, -о! О, -о, -о! А -а -а ух! Кайф. Вот это да. Ну, давай. Уже потрешься немного. Даже бы С полным просто бежать. Вы кто такие? Я вас не звал. Добро приветствовать, добро пожаловать, уважаемые подписчики. Заходите, заходите ко мне дом. Вот как выглядит наш дом. Заварил себя, ну как заварил, подогрел на этом. Это будет наша подушка на сегодня. Подселили эти, вполне комфортно. только тут жарко. До сих пор кидает спот. Но я думаю, сейчас мы установим комфортную температуру. Попьем. уже реально не заболеть, это а же тоже. Дурачок немного туда прыгает, все дела, надо это контрить, как бы, это, как сказать, слово такое, типа, чик-чик делать, уравновешивать, вот это вот. Так что сейчас будем отдыхать, как я буду спать? Ну, лягу, и посплю, поэтому всем спокойной ночи, как говорится, до утра и золь здоровья. Всем, ребят, доброе утро. Все, мы уже проснулись. На часах примерно 10 утра уже. Под утро, конечно, было немного холодно. Мы залезли в спальники. Но в спальниках вообще было кайфово. Потому что реально она уже где-то в часов 7 утра остыла. Но в спальниках было кайфово, поэтому мы сейчас сидели, я еще проснулся, птицы поют, что вы понимали, сегодня у нас на, на градуснике минус 5, ощущается минус 10, ну так пишет Яндекс, а завтра уже плюс 13 у нас, поэтому мы попали прям на самое такое крутое время, сейчас будем потиху уже собираться, баньку скоро приедут забирать, ну а что, ну ничего, поедем домой, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и такого контента будет, что правильно. Как можно больше. Поэтому всем удачи, всем счастья, мира, добра и всем пока. И я должен уходить в забан. Правильно.